Ребята, привет! Ну что, продолжаем обсуждать привычки испанцев, с которыми можно смириться, с которыми нельзя категорически. Это, возможно, привыкну, возможно, нет. Итак, поехали. Испанцы очень ценят удовольствие. Удовольствие для них превыше всего. Испанцы далеко не трудоголики, они не будут себя переутруждать. иногда хочется назвать мужскую часть населения просто безрукими, ленивыми, которые ничего не хотят делать, которые если делают, то делают все в полсилы, ну в общем не напрягаются, реально не напрягаются работать особо... Не могу сказать, что не хотят, но работа для них не столь важна, как просто время Вот время провождения это для них самое-самое главное. У испанцы, я заметила большие хранители историй. Они очень считают истории своей семьи. Для них очень важно... Вот на примере ресторана Или бара Если на баре будет написано Что этот бар работает там С 1960 какого-то года Или 50 какого-то года В этом баре всегда будет сидеть много людей Для них это очень важно Если вы на какой-то шоколадке Либо на каком-то из продуктов будет написано, что эта фабрика существует там вот с такого-то года и является там семейной какой-то фабрикой, это, это успех. Успех этому продукту обеспечен. История важна для них на все сто процентов. Хороший маркетинговый ход для тех, кто хочет, может быть, какой-то бизнес открывать. Вообще, независимо от того, какой. То ли вы откроете салон красоты, либо бар, либо запустите какие-то свои печенюшки, шоколадки. Обязательно пишите, что это фабрика с историей, или этот салон с историей, и работает он уже с какого-то там года. И это будет очень круто. Даже знаю одно кафе, где готовят соусы по рецепту какой-то семьи, которая создала эти соусы. Там еще про дедушка создавал эти соусы. Соусы для, для картошки, для салатов, для всего-всего. И всегда очень много людей в этом кафе. Короче говоря, все, что с историей, все в большом-большом плюсе. Для желающих открыть бизнес в Испании, поставьте галочку под этим пунктом. Испанцы любители здороваться везде, со всеми и всегда, куда бы ты ни зашел. Даже просто проходя по улице, совершенно незнакомый для тебя человек может сказать здравствуйте. А в автобусах, ну, в общем, во всем общественном транспорте сказать Здравствуйте водителю, это норма. Если ты не поздороваешься, на тебя будут смотреть очень-очень странно. Я как-то сидела против супермаркета на лавочке. И ко мне подошел мужчина и говорит: "Олабо, настарда, скеталь". То есть для них это нормально подойти к незнакомому человеку и спросить, как дела и пожелать хорошего вечера. Необычно, но круто. Я считаю это здорово, потому что это как-то сразу сближает, и мне кажется, что нет людей каких-то посторонних Прикольно, необычно Когда-то я в Украине, помню, ехала в маршрутке Это было еще давным-давно И зашел мужчина и поздоровался со всеми Никто не отреагировал Он снова поздоровался Потом повернулся, посмотрел на заднюю часть автобуса И еще раз сказал всем здравствуйте И тогда, помню, подскочил парень к нему и сказал «Тебя что высадить с транспорта ты пешком может пойдешь довольно-таки грубо и человек не понял я сейчас понимаю почему здоровался видимо он Возможно, приехал с Испании или еще с какой-то страны, где точно так же, как и в Испании, со всеми здороваются. Это нормально. Еще, знаете, замечу такую одно особенность, что поколения здесь не разделены между собой. То есть все едино могут общаться как взрослое поколение с молодежью, так и молодежь со взрослым. Нет вот этого разделения: что я пошел в ресторан, там, где только молодежь. Нет, всегда в ресторане будут сидеть. И взрослые уже поколения такого глубоко пенсионного возраста, и молодые, и семейные пары, в общем, такая сборная солянка, и всем будет комфортно, и чаще всего, кстати, вот на выходных они любят семьей проводить время в барах, ресторанах, и эта семья состоит из поколений трех может даже состоять то есть и сидят и совсем малыши и с папами мамами и видно их родителей и этих родителей тоже родители в общем несколько поколений вы знаете это здорово вот нет разделений все э, получают удовольствие от жизни одинаково независимо от того сколько тебе лет круто теперь испанская дружба очень интересные есть два факта испанцы кстати Умеют дружить они настолько быстро располагают тебя к общению они настолько быстро пытаются сблизиться с тобой но есть вот два таких интересных факта. своим чем-то сокровенным или какими-то переживаниями они особо не делятся вот но ну, не любят делиться вот как дела хорошо и все стараются максимально только о хорошем говорить и когда ты проводишь время с, в общении с испанцем с друзьями ты всегда говоришь только на положительные позитивные темы если вдруг ты начнешь рассказывать Рассказывать. Вот он у тебя, испанец или испанка, спросят, как твои дела, и ты скажешь, плохо, у них начинает, знаете, как сбой, сбой программы. Они не понимают, почему плохо. А если ты начинаешь еще и рассказывать в подробностях, что происходит, у тебя каждый проживает свои какие-то жизненные этапы самостоятельно, а вот когда в компании с друзьями они только все на позитиве и только все о хорошем, эмоционально все рассказывают. И в этих дружеских сборах никогда не бывает места каким-то проблемам. Также испанцы не разделяют людей на друзей и знакомых. Для них, в принципе, все люди — это их друзья. Амигос, все амигос для них. Поэтому вот довольно таки быстро они идут на контакт и довольно таки быстро с испанцами можно сблизиться подружиться и дружить, дружить, дружить, дружить, дружить, только говорить о всем положительном, позитивном веселом, что приносит удовольствие и не напрягает собеседника. А еще испанцы невероятные любители поцелуйчиков, они все время, все время целуются. Вот у них как такового рукопожатия я не замечала, они всегда все целуются, причем в два раза. Это вот это железно, к этому надо привыкнуть. Если ты увидел знакомого или ты только знакомишься, тебе обязательно надо поцеловаться с ним. Обязательно. И потом, когда ты уже прощаешься, уходишь, ты тоже с ним еще раз поцелуешься. В общем, они любители целовашек. И здесь нет ограничений. Там мужчина с женщиной. Мужчины с женщинами целуются. Взрослые с молодыми. Все время целуются. Такие тактильные и любвеобильные очень. Даже если ты протянешь руку, он все равно тебя похлопает по плечу и обязательно поцелует немножко напрягает меня, что они очень матюкаются, прям вот очень-очень, будь то маленький ребенок или почтительная сеньора, в их речи всегда будут матюки, вот я думала, что мы сильно матюкаемся, но нет, есть страны, где матюкаются похлеще нас. Но это не имеется в виду, что там какие-то очень грубые да, слова, но такие, как вот блин или это капец, это можно услышать даже с экрана телевидения от ведущих, от политиков. Это Будет нормой. Все, без исключения, любят матюкаться. Ну, очень интересный факт. Они дико не пунктуальны. Наверное, они пытаются с этим бороться. Но это бесполезно в Испании бороться. Я, кстати, довольно-таки пунктуальный человек. А вот мой муж нет. И мы всегда-всегда с ним боролись. В итоге он перетянул все равно свое одеяло на себя. И вот попадя в эту страну, мы понимаем, что даже париться не нужно по этому поводу пунктуально здесь отсутствует напрочь. Вот э, даже по примеру школы. Дети приходят в школу на 9 часов утра. В 9 часов утра у них официально начинаются занятия. И постоянно учителя присылают обращение к родителям в письменной форме, что, пожалуйста, приводите детей без опоздания, потому что мы поздно начинаем уроки. Но это невозможно, потому что сами учителя, они только в 9 часов, ровно в 9, они выходят только за детьми, за своими. То есть мы приходим по правилам где-то за 5-10 за минут, но мы так привыкли, как-то так воспитывали нас в нашей стране, что нужно прийти за пять за 10 минут заранее а нет смысла приходить раньше, потому что все учителя за, своей, за своим классом, за своей группой выйдут ровно в 9. В 9 это когда уроки должны уже официально начинаться. Соответственно, в 9 часов они выходят, пока они дождутся всех, кто дотягивается, там кто-то опаздывает. Половину, в лучшем случае, если полдесятого они урок начнут, то это будет круто. И они всегда удивляются, почему же дети опаздывают, почему родители приводят многих детей очень поздно. Действительно, Многие родители приводят там и на час опоздают, и на полтора. И как бы в этом нет ничего такого. Ну, зашел, посадил ребенка и пошел дальше, да, по своим делам. Вот. Но... Вот я вам говорю, что все начинается даже с самих учителей, что нужно учителям раньше выходить немножко за детьми, хотя бы за 10, ну, хотя бы за 5 минут, и тогда, наверное, вот это вот все будет намного быстрее двигаться, но нет, все выходят ровно в 9, кто-то немножечко даже может с каким-то опозданием, и они выходят между собой, разговаривают с родителями, в общем, это целое-целое. Такая, знаете, утренняя процедура со всеми поговорить, со всеми поулыбаться, пообщаться и с коллегами, и с родителями, и с детками. Ну, в общем все так очень неспешно. Утро, все просыпаются, и мы просыпаемся вместе со всеми. А еще испанцы очень медленно ходят. Вот мы все время бежим, бежим, бежим куда-то с Сережей, все время мы не успеваем, надо туда успеть, надо туда успеть. Нас можно отличить от испанцев, потому что мы всегда торопимся, мы быстро ходим. Испанцы ходят медленно, не спеша, как вот на прогулке они, в развалочку, о чем-то думают, мечтают. <с> Кто-то по телефону разговаривает часто, они разговаривают по телефону, по видеосвязи. И причем включают на громкую связь, когда ты идешь по улице, и все слышат твой разговор. И это Ху -ху, нормально. Она идет по ике, всем все показывает и очень громко что-то обсуждает со своими какими-то подругами, либо близкими. То же самое, и просто идя по улице, говоря вот по видеосвязи на. Громкую, пусть все слышат. Мне очень не нравится, что испанцы ходят по дому в обуви. Вот как-то для меня это неприемлемо, и не смогу с этим смириться, наверное, никогда. Дождь идет, а все равно. О, ну как это? Ну и, и сказать разуйтесь, пожалуйста, я вам тапочки дам для них это будет очень-очень странным. Они этого не поймут. Они не разуваются вообще. Ну, когда к себе домой приходят и уже знают, что они на улицу не пойдут, тогда, конечно, да. А так, вот, приходя кому-то в гости, они никогда не разуются. Испанцы не готовят фрог, Они готовят на каждый день. Приготовили еду, пообедали... Приготовили там ужин, поужинали, и на следующий раз что-то новое. Нет такого, как у нас было фабрикатики, котлетки впроктом, там кастрюля борща на несколько дней. Такого нет. Вот готовят по чуть-чуть на каждый раз что-то новое. Любит замораживать хлеб Конечно, когда лето, он постоянно в холодильник лежит Но они его впихивают в морозилку И завтраки, завтраки, завтраки Наши завтраки, это, ну, как правило, кашки да? Мы привыкшие к кашкам То есть здесь каш нет вообще Для них их завтрак это тост На тост намазать помидор Прям натереть так хорошенько-хорошенько Сочный, вкусный помидор Немножко чеснока Возможно, это будет авокадо, возможно, еще к этому всему добавится хамон. Но вот тост с помидором – это для них самый лучший завтрак. И обед по расписанию обязательно. А ужинают они довольно-таки поздно. Ну, где-то, наверное, после восьми, так точно. В идеале после 10. Вот такие вот испанцы. Интересная нация. Все мы вроде как одинаковые, в то же время все разные. Очень интересно наблюдать, наблюдать другой мир, других людей, которые внешне все похожи на нас, вроде как европейская раса, но в то же время вот есть такие особенности, отличия. Отличие от нас, наверное, что очень много свободы, очень много свободы испанского народа и свобода, сиеста, фиеста, маняна, это для них основные, пожалуй, слова в их жизни, то есть качество жизни у них зависит от их внутреннего состояния, от времяпровождения с друзьями, на природе, в баре, с семьей и так далее. Время провождения для них очень важно. Интересная нация, будем привыкать. Всем спасибо, кто был с нами. До скорых встреч, скоро увидимся. Пока!